Этот выпуск у нас, что произошло в Паттайе за последние три а, месяца, какие изменения коснулись Патаи. И также этот выпуск и подготовка к следующему, где мы проедемся по многим отелям Патаи. А вот по каким, подскажите вы. Оставляйте свои забросы в комментариях, какие отели Патаи вы хотите увидеть. Все в одном большом или, может, несколько видео. Да, посмотрите, существуют ли они еще или, может быть, изменились. Я вот узнала, например, что один отель полностью перестроился и из тройки стал пятеркой. Ну а теперь обо всем по порядку. В Паттайе последнюю неделю дождит, и мы будучи рабочими занятыми людьми в те дни, когда у нас выходные, все никак не могли выскочить на съемку, так как Дождь. Поэтому я решил, а что если мне все-таки смонтировать свои видео с архива? Там тоже влоги, их немного, но они есть, как раз до коронавируса, все красиво, хорошо, тот Таиланд, который все знают, помнят, любят. Но перед тем, как сесть за монтаж, я решил, вот меня дернул чердак, спросить у зрителей, а хотите ли вы? И я создал опрос во вкладке сообщества, кто его не видит, значит, возможно, вы не подписаны на канал. Подпишитесь, перейдите вкладку Сообщества, увидите там опросник. 400 с лишним там голосов было и в общем три вопроса: смонтировать архив до коронавирусной, провести лайфы или показывать видео города как он изменился сейчас, и подавляющим большинством голосов все выбрали третий вариант, там 60 с лишним процентов. В общем, снимай, Леха, влоги мне сказали. Взялся за гушь, провел опрос, вперед. Вперед, да. Поэтому в этом видео мы пробежимся по каким-то локациям, покажем, что в Паттайе изменилось а, за последние несколько месяцев и соберем с вас пожелания, а, какие свои локации вы хотите увидеть в следующей программе. А, давайте ориентируемся на отели. если отель открыт, то мы сможем в него зайти. Конечно же, это не будет обзор отеля, это просто будет подход к отелю, там территория какая-то отеля, если она доступна. Если же он закрыт, то хотя бы со стороны, ну и прилегающей окрестности. Вот, например, мы сейчас находимся около отеля Grand Jamtien Palace. Отель он открыт, открыт, он открыт, да? но изменилось рядышком с ним. Через дорогу было что-то за забором. Говорят, мусор, я даже не помню, если честно, что было. Ну, там был пустырь зарушен. Но теперь 7 уже открылся. Прямо водички туда. Как и прежде у нас сохраняется масочный режим. Какая у тебя масочка симпатичная. Написано Amazing Thailand. <icable> Ой, open только подароч. 15 Ага, <звучие> закрыто. <звуч Soup> ну ладно. <звучие> Кстати, его быстро достаточно построили, да? И мода последнего времени, или не знаю, или это условия франшизы, но, в общем, большинство севенов новых, которые открываются, они открываются с территории. Причем даже некоторые старые севаны они перестраиваются, отодвигаются дальше от дороги и перед ними появляется такая парковка. Мы тут Дорогу перейдем, вышли на пляж Джом Тьен, нет туристов, никого нет, грустно, скучно. Не, ну кто-то только что катался на банане. На банане катаются местные Бананостные водилы грустят. Мы около Джамкиен Бич конда И здесь рядом, допустим, вот был обменник, который снесли. А экскурсии <laughs> поставили, да? Нет, экскурсии здесь были, экскурсии стояли, но сейчас в основном все экскурсионные будки тоже сносят, что логично. Да, например, здесь буквально вот пару метров вперед. Здесь раньше был мини-март какой-то, 7-11 или был. И будки туристические, вот от них все, что осталось. Рожки до ножки здесь был тайский ресторан открытый что переделывают не знаю но рядом вот через дорогу тоже был открытый большой тайский ресторан его переделали в кофейню Кофейня называется Чао До и такая, в общем, смотрю, популярненькая. Сразу же здесь и тайцы, и иностранцы сидят. Вообще этот формат сейчас самый актуальный. Где бы кто ни поставил, не открыл кофейню, она сразу же битком забита, особенно если она немного красивая для фото. Инстаграмная. Инстаграмная. И с видом на море. Да. Может по кофе? Ладно. Не успеем мы сегодня еще не успели позавтракать ну и наверное не будет на завтрака будет только обед поскольку надо много еще снять проехать по всему городу а времени ограничено Но надо успеть все снять до того как у детей закончится сад рядом с ночным рынком на джамтенис продолжает строительство конда копа кабана и они достаточно уже преуспели наверное, половину высоты отстроили Мы остановились в следующей точке, как вы помните, с этого места мы начинали наш рестарт-блога, когда пляжи закрылись на карантин, здесь стояли баннеры, ограждения, но теперь это выглядит вот так, конечно же, давно никаких этих баннеров нет, вот. но ну и людей тоже нет, по сути, некому запрещать. Но правила как были строгими, так они строгими и остались. Несмотря на то, что на пляже все должны сидеть в масках, за исключение, когда ты ходишь купаться и ешь, а так все время в маске. Плюс нельзя продавать алкоголь на пляже, что тоже не соблюдается. Распивать и продавать. Именно пить и продавать. Что соблюдается? Соблюдается, по-моему, только цена на шезлонги 50 батов. Но и сегодня, получается, каждая вторая неделя месяца Джамтиен пляж закрыт вторник, среда, четверг. Не только в среду, как раньше было. Ага. Каждая вторая. То есть по, по средам, получается, он и так закрыт. Ну, в шезлонгах нет. Плюс вторник, среда, четверг, каждую вторую неделю. В общем, схема большая. Для пляжа центральной потаи, для Вангама, для Калан. Там свой график. Как-то странно, какие-то сейчас закрыты, какие-то открыты. Стали регулярно ездить, чистить пляж. В всяком случае пытаться этого делать не особо помогает, тут вот они проехали просели, он бутылка валяется. Ну странно. Не глубоко. Не глубоко, или. <связь> Ой, вот, что они там делают? Давай посмотрим. Одно из двух, либо, <связь> либо они там что-то делают в море, либо они там что-то утопили. <связь> Например машину. <связь> да, да, да на так пляж просеивает. Все-таки я был прав, они утопили. Что это? Это просеиватель песка. А все-таки утопили? Да да. Раз, два, три, четыре трактора. Но главное вот эти чуваки с лопатой, которые помогали откапывать из воды. Да да да. А вот эти качельки здесь были? Да? Да. Значит, я тут никогда не был. И, судя по логотипу сверху над качелью, она от свежеоткрывшееся кафе. О, эвакуация мотобайка. Мешает. Вот, что я говорила, то что кафе должно быть инстаграмным. Красивые яркие мороженки, красивые напитки, место с видом на море. Буквально, когда она появилась, пару дней назад. А он еще дерево свежее еще. О, я такой тортик люблю. Да, слушай, народ. Ну это старое кафе. Все, в китчен народу много. Это электрики что-то делают. А ты помнишь, мы когда снимали три месяца здесь назад, здесь вот что-то бахнуло наверху. Приехали ремонтировать. Да-да-да, это не делать, приехали. Быстро! тара тара Дангтан, Патайя-бич. Ну что, людей немного, только местные отдыхающие тайцы, спасатели сидят. Пляжные дымят запрещенные электронные устройства, и вот что пляж перекопали дальше. Что копали, что искали прям ямы какие-то здесь. Дорога вдоль пляжа от Донктаны дальше к Паттайя Парку открыта. До пяти вечера открыто. очень радует эта дорога, этот район. Конечно, не вчера его обновили, не вчера здесь сделали нормальную дорогу и прогулочную зону. Но у меня еще остались воспоминания, какая здесь была темная, глубокая Украина. Расселочная дорога в джунглях была. Да. Не было асфальта вообще. Мы здесь гоняли на байках и тут также по кустам вечно сели какие-то криминальные личности. И однажды, сейчас куда мы доедем, мы там сидели мальчики и девочки, и у девочек попытались украсть сумки какие-то, камбоджийцы или кто. Вот, Скачили на байк, но мы их задержали и это, один убежал, а об, второй обезвредили, обезвредили да. но один там ножом махал и смог убежать. А второго я сорвал с байка, он у него наездником сзади сидел, вторым номером, я его скинул на землю, ну и он остался с нами в заложник вот Приехала полиция и провела ему допрос к пристрастием. Отель Патайя Парк работает аквапарк работает. Люди есть. Да, действительно. Можно сходить в аквапарк. Да, его обновили и с тех пор как его обновили, туда стали ходить люди, а до этого не загнать было никого туда. Красота какая! The Heritage Pattaya Beach Resort. Очень сильно пляж вымыл дождями. Просел, да? Просел, да, и Прям видно, что подтеки такие глубокие, вымаяны, как это называется. Вымаяны. Вым... Смылся песок. К слову, вот здесь можно увидеть фрагмент старого пляжа. То есть вот здесь была просылочная дорога для машин, такая, заросшая деревьями. А прогулочная была вот эта вот маленькая пешеходная, и мы по ней гоняли на байках по ночам. Что, по-моему, на самом деле, было более прикольно. Когда вот Чем? такая, ну... Ну, как бы тут дорога ни к чему, наверное, хотя местным виднее, но, тем не менее, вроде как, особо дорога здесь ни к чему, вот, а много растительности и узкая прогулочная дорожка, это более как-то приятно. Ну, вообще, я уже много раз слышала от людей, что им не нравится, как облагораживается ПТЯ. Потому что, что закатывается все в асфальт. Да, что раньше она была более дикая, зеленая. Ну а теперь, да, все такое красивое, ровное, чистое, уже не то. Да, конечно, вот даже вот, вот на этот участок просто посмотреть, вот здесь все было зелень, то есть осталось вот. Сейчас еще вырубили, видишь, много деревьев проредили. Так, ну это мы отвлеклись, на самом деле, эти изменения уже давно, и вы все наверняка их знаете, вот. А что поменялось сейчас конкретно в этом районе, вы сейчас увидите. Как говорится, ква-ква-ква. Что здесь происходит? Здесь идет ремонт ливневки, посмотрите, там шумит. В общем, кто не знал, по некоторым таким вот большим улицам под ними проходит ливневка, которая выходит в море. Что ошибочно, многие называют канализацией, все-таки это планировалось не как сброс канализации в город, а именно сток ливневых вод. Ну, как бы мало ли что планировалось. Да, нет, набрали. Да понятно, что туда может сливаться что угодно. Ты знаешь, как бы одно дело, что спланировали, а другое дело, кто к, к ней подсоединился и что туда сбрасывает. Допустим, все абсолютно макашники а, моют свои председания, тарелки и прочее-прочее. И сливают в ливневку. Чем обоим не не канализация? Не, ну это рыбы съедают. Ладно, как бы лапша в море это не самое страшное, мне кажется. Ну как думаешь, канализация реально ведется? Вообще большие крупные отели имеют свои собственные. Как оно, чистительность, ну, не но отстойники свои, собственные. То есть у них им положено по плану отеля и его иметь. Вот. Особенно если там далеко до ближайшей станции. Кстати, в Паттайе тоже есть станции по очистке сточных вод. Как бы. Чтобы вы не думали, что все сливается в воду. Есть и на Джамтене, и в центральной Паттайе есть. Просто нужно знать, где во дворах ее найти, но они существуют. Но не факт, что все отели подключены к этим очистным сооружениям, и, может быть, да сбрасывать через вот эти вот ливневки ну а что здесь делают Да традиционно что и ежегодно делают во всей паттайе чистят расширяют ливневку чтобы вода уходила в море они а стояла на улицах города Чтобы еще на один сезончик хватило да да да на сезончик обычно да ну и к что с морем море нечистое так, бы грязи не плавает, но оно непрозрачное и как-то странно пенится. Так, ну и раз мы уж здесь дойдем до конца, здесь, ну, ничего не изменилось. Пустота, никого. Одни ну, так... только кошки. Пляж кошек. Кошки. <звы> Мяу. <звы> <звы> Вон они там. Да, их тут полно. В парке. <звы> Welcome. Вот поэтому я в джинсах угу. Мне не страшно Все у меня где-то дома лежит эта сетка на сидушку специальная Которая не даете нагреваться Проезжаем рынок Паттайя Парка Тишь до запустения Работают лишь пару ларьков И то вечером Смотри, раньше Ларьки были просто закрыты Теперь на всех написано, что они продаются, то есть терпение закончилось, понимание того, что все надолго пришло. Да, сама улица Паттайя-парка, конечно же, ну все понимают, да, что она закрылась давно и не открывалась, и... грустные впечатления производят очень. Мы вернулись на Джамтин, чтобы показать вам еще один фрагмент изменений, вторая Джамтиновская при движении в сторону центральной Паттайи выглядит вот вот так уже несколько месяцев. Многие помнят, что дороги почти все в городе ремонтировали до прошлого Нового года. И эту дорогу в том числе тоже где-то в прошлом Новом году закончили ремонтировать. То есть положили новые. Но ну, тут не асфальт, тут бетон, она бетонка. И тем не менее ничего не помешало им спустя несколько месяцев после Нового года, прямо перед коронавирусом, начать здесь ремонтные работы, которые продолжаются до сих пор. Они вскрыли часть дороги. Кладут вот такую вот огромную трубу, бетонные штуки дальше это коллекторы, вот, и в эту трубу, не знаю, вводят все провода, проводов-то не видно, да, проводов не видно. Вот, все провода и, возможно, там, Любневку также куда-то здесь размещают, не знаю. Но не суть, суть в другом. Кто сказал, что только у нас в России это национальная придумка дураки и дороги? Вот, они сделали новую дорогу, сломали новую дорогу и теперь делают опять Вид бизнеса, да, такой? Попил бюджета. Думаешь, здесь тоже не догадались до да, такой замечательной схемы, что дорогу можно ремонтировать каждые полгода? Ну и это не конец. Посмотрите, это въезд на Джамтен, он тоже отгорожен. И, вероятно, там также будут что-то копать в скором времени. А что делать без туристов? Делать нечего, можно копать целыми днями. А пускай, пускай уже закончат до открытия Таиланда эти все раскопки. Я, кстати, слышала, Бич тоже будут заново копать. Как? Да. Мы переместились к следующей части нашего рассказа и выезжаем на пляжную улицу центральной части Падаи. Это начало пляжной улицы. У нас, честно говоря, устали пятые точки. Техническая остановка. Мое мягкое место не выдерживает, короче, байка. Я привыкла к машине. Кокосик будешь? Мапра. Нэнлуп, на. Это когда круглый. А когда отрезанный кусочек арбуза, нынчин. 50 батов. Я не знаю, сколько ну полу всегда так стоило. По крайней мере, когда я беру, всегда 50. может, у меня рука такая нелегкая. Но мы кокосы-то берем на раз полгода именно. Кстати, возле отеля Амари и девочка, с которой я записывала видео, она здесь до сих пор работает, сказала, что полная загрузка на выходные у отеля. Тайцев очень много приезжает. Этот торговый центр не почувствовал разницу с приходом коронавируса. Это вообще самый смешной торговый центр. Полная какая-то несуразница, что здесь хотели сделать, непонятно. Всегда пустой стоял. Бары открыты, но, само собой, не заполнены не зап... с посетителями. Но отчаяние не присуще тайским женщинам, и поэтому работают бары и массажные салоны в основном. Так, вот эти граждане вообще не похожи на отдыхающих. Это, скорее всего, все те, кто остался без работы, не так уж их и много. В очередях за бесплатной едой стояло больше людей. Сейчас, скорее всего, мне так кажется, это все те же самые, кто и был раньше безработным, бездомным. Может, немножечко не в своем уме. То есть, ну, какие-то такие слои общества, которые всегда есть везде. Просто в толпе они всегда меняют. Ну, как это? В толпе они всегда... заметно, растворяется да. в толпе. Да, растворяются, а сейчас вот они все на виду. Я не думаю, что это последствия кризиса. Я думаю, что они всегда были. Какой красивый, Да. Наблюдательный пункт у спасателей. Сами спасатели сидят вот там вот под деревом. на спасать некого. Это хорошо, что спасать некого. И хорошо то, что даже в кризис появилась вот такая вот необычная работа. Которая оказалась бы вообще ни разу не актуальной сейчас. Смотри, подвымыло немножко пляж. Ничего себе, немножко. Ну нормально, да, вымыло. Ничего себе. То есть он же был, помнишь, такой пологий и туда дальше. Да. Это вот последних пару недель дожди. Водичка тоже не чистая, она везде такая вот мутная и там тоже на джампти не было. Мусора много, очень много мусора и если раньше все думали это туристы мусорят, то теперь понятно, да, что не туристы. Не те, кто ездит на рыбалку, на дайвинг, там на острова. Все это местное. Смотри, пляжик тоже чистят здесь, стараются во всяком случае, но его скоро не останется, опять насыпать будут. Каких-то больших изменений на пляжной улице, конечно, нет, но за исключением того, что все закрыто, многие маленькие бизнесы позакрывались. Обменники все закрылись практически. Вот за Бич Роуд, по-моему, только один обменник я видела работающий, и все. Здесь вкусная арабская кухня была. Может, вечером Все хотел работает? попробовать, да, нет. Я тут вечером проезжал как-то, и, в общем, прикрыто. Некоторые лавки потихонечку продолжают работать. Рестораны открыты. Вот там дальше от Хуторс, один из наших любимых ресторанов в Паттей. Он долгое время был закрыт во время коронавируса, но недавно опять-таки открылся. Даже меньше месяца назад открылся. Да. Тоже что-то ждал, что-то считал, выверял. Видимо, решил, что Я лучше решил, да, не от, хотя бы хотя немножко работать. Конечно, чем дольше заведение закрыто, тем сложнее ему будет в дальнейшем запуститься. Поэтому у многих бизнесменов такой выбор, либо понемножку поддерживать работу предприятия своего, даже, хотя бы, там, даже если это немного в убыток, вот, либо же закрывать его совсем. Рынок, рынок пуст, прилавки собраны. Таксисты тоже сидят. Просто вот у кого-у кого, у кого у таксистов в Паттайе, ну в Бангкоке-то понятно, а в Патае у таксистов ну, работы ну, вообще нет. А, как мне кажется, поскольку туристы разъехались, местные, которые тоже ездили, периодически на такси, работники разных заведений, тоже разъехались. А вот и хуторс. Every day. С 3 до 4, 50% скидка. Отлично, надо брать. У нас такая скидка была по... По приложению, помнишь? И Тигу. Раз? Да, мы как раз ходили в это время за 50%. А теперь для всех. Старбакс закрылся, видишь? Я здесь часто кофеек пила. На втором этаже с видом на море. Ну ладно, один раз с подружкой сидела. Хопс, ну хопс, непонятно, он всегда днем такой. Он работает, работает вечером, да. Пиццахат переехала. Макдональдс тоже закрылся. Огромная пиццахад была. Макдональдс. Ну, как-то так. Можно было конечно, прогуляться еще внутрь к тем барочковым массажкам, но мы знаем, что они закрыты. Массажки работают? А ты оттуда знаешь? А, ты на почту ездила? Да, на почте видела. Немножко работают. Для кого они работают? Массажки работают по всему городу. В этом-то и прикол, то, что все бизнесы закрылись, а массажки работают. Я не знаю, кто туда ходит. Если в общем благосостояние граждан в городе снизилось... И теперь простой средний класс не ходит на массаж, а высшее общество ходит точно не в эти уличные будки массажные, а в порядочные салоны, дорогие. -то. Может, они там просто живут в этих массажках? Может быть. Вот и заодно. Возможно, как они просто сидят за комиссию, то есть им никто не платит зарплату. Ну, вроде как что дома сидеть, сидят там, придут, придут, нет, нет. Сойка статус массажками из почты. Массажные салоны работают потихоньку. Девочки стоят. Кого-то зазывают, даже не знаю кого, а некоторые не совсем девочки, я смотрю. Ну уж кто остался? Такие кони сидят. Массаж. Ну, в общем, если сравнивать с Пхукетом, с потонгом, то в Паттайе все не так уж и плохо. Торговые центры работают, массажки работают, некоторые рестораны открыты, там вот рынок прохалит, открыт. И так или иначе жизнь потихонечку есть. Ну и на этом фоне, если взглянуть на Пукет, то, конечно, там совсем перекати-поле, разве что по Пукету не катаются. Вот здесь много лет был Паттайя-Драгон комплекс, да? Нету? Недостроенный. Недостроенный. И так и достроили его. Наконец-то снесли. Все вообще снесли. Ох, ничего Нет, себе. Нет, там Распутин остался. Води массаж Распутин там остался, да, все это. А что убрали? Ну, тайские клубы убрали. Но да. нашим подписчикам они интересны, они туда не ходили. Известная часть э, второй улицы с боди-массажами, Если вы понимаете, о чем я. И... И... Что? Все практически на второй улице. Кучненько друг с другом рядом расположены. Ну, как бы днем не видно, работают они или нет. О, там уже елку ставят. Елку ставят? Точно? Возле терминала уже елку ставят. Три, кстати, там он. Три каркаса елки Да, три каркаса фонтан с дельфинами и у нас еще не охвачена осталась улица Наклая. Я думаю, Наклая вообще ничего не коснулась особенно, но ну, помимо базовых каких-то а, вариантов, когда закрылись различные небольшие бизнесы и бары, чисто совсем туристические. В остальном-то как бы Наклая старейший район с а, очень крепко сидящими на своих местах а, многие десятилетия даже бизнесами, там типа ресторанов. А, вот Армения, кстати, там до она Сказала Армения именно, она закрыла Армения на Джамте не работает. На Джамте не работает, здесь не работает. Ну хорошо, вот известные магазины Adidas, Puma и так далее. Outlet Store, где можно закупить брендовые вот эти вот все вещи спортивные по хорошим ценам. Все работает. И рядом вот таверна. Вот этот ресторан, я вот с первого дня ходил в него. Немецкая кухня. Просто отлично готовят, очень вкусно. Гигантские порции, Гигантские целые подносы да, Ну и как бы он работает, у него есть постоянные клиенты из числа местно живущих, да и даже русских. Ну, Какие-то бизнесы адаптировались, да? То есть тот же самый Бон bon Кафе. Да, Бон Кафе bon продаются а это... кофемашины, а самого кафе там уже нет. Да. Дистрибьютор кофе и кофемашин, соответственно, им есть что продавать. Ну что, парам-парам-пам. В Центаре. Напротив Центара наконец-то убрали все эти джунгли, достроили отель, открыли. Хози называется отель интересного дизайна, и сделали парковку. Вот. Раньше здесь были джунгли и стоял заросший шоу-рум. От проекта, который там, пытались стартовать там, 30 лет назад, 30 лет стоял шоу-рум, зарастал О, Новый Мираж открыт. Не Новый Мираж, это Центара Гранд Мираж. Центара Гранд Мираж открыт, да. Эх, оговорочка по Фрейду. То есть нам нужно доехать до нашего старого кондика, да? Видимо. Да. У меня туда ноги, колеса крутятся. Муж, ты привез меня в ресторан <с> на берегу моря <с> после этой долгой изнуряющей поездки на мотобайке. В кофте, <связь> у нас... без солнечных очков. <связь> <связь> у нас с тобой 20 минут. <связь> я успею <связь> выпить <связь> кофе хотя бы. Да за 20 минут ты успеваешь и лобстера съесть, я знаю. <связь> Мы выехали к ресторану Surf and Turf чтобы просто выйти на пляж. Здесь удобненько. Слушай, но ну море здесь чище. Все равно, без да? мусора, конечно, без да. мусора и прозрачность выше, она тоже такое мутненькое, вот. Но да хорошее видно, море, море, вообще видно, отличное. Все. В общем еще раз а, пляж Вангамат Ван Лав, море здесь всегда лучше, чем в остальной части Паттайи. А что тут изменилось? А ничего не изменилось, все приятно, красиво, хорошо. Лонгбич не работает только. Лонгбич не работает, да. Но я не думаю, что этот отель умрет. Скорее всего, просто законсервирован. Да, конечно, это самый такой, один из самых живучих отелей. Остальные соседние по 10 раз названия поменяли, группы в разные входили-выходили, а Лонгбич как так и остался. В общем, пока что Лухари Лайф рулит в Таиланде. Пятизвездочные отели, дорогие рестораны, инстаграм-кафе. Вот они, люди на пляже сидят, едят, среда, им не важно. Ничего так тут, аншлаг, я бы сказал, что-то даже запарковаться негде. Мы на смотровую приехали записать финальный стендап и не думали, что здесь тоже какие-то будут изменения. Но нет, площадка эта стала более адаптирована под местных, под тайцев. Вот, например, здесь просто раз, два, три, четыре, пять, шесть. И там еще на смотровой семь человек продают тайские лотерейные билеты, чего тут никогда обычно не было. Почему? А потому что здесь, в основном, тайские туристы кругом. Я хорошо себя чувствую в кофте, между прочим, среди тайцев в кофте. Ты смотри, снесли кафе. Давно уже, да? Эх, а может его туда просто перенесли? Ну тогда, да, внутри все. Да, точно. Их логотипчики. Итак, резюмируем. Самые, пожалуй, основные, большинство изменений происходят на джамтене как-то ремонты различных дорог, и очень много бизнесов сносится, и что-то на их месте открывается. В центральной части Патэя, как правило, все просто закрыто, либо законсервировано. В Особенно северной... вот вечером, если бы мы поехали, вообще была бы просто темнота. Да, там просто ничего не работает. Ну, а в северной части все стоит на месте, просто что-то закрыто. Но люди вокруг, несмотря ни на что, очень счастливые, веселые, много молодежи. Все фотографируются, все ходят по кофейням. И создается общее впечатление, что... Все в порядке, все хорошо. Каждый уже адаптировался по-своему. кто не адаптировался, тот уехал. Да, да кто-то это... просто уехал, и кто был не местный, уехал к себе домой, в свои провинции и чем-то занимается там. В конце выпуска я вам напоминаю, что мы проводим еще один такой мини-опросик, но уже у нас здесь в комментариях. Оставляйте свои заявки, какой вы отель хотите и территорию рядом с ним увидеть в следующих программах. Ну, а если ваше место отдыха не Паттайя, а Пукет, и вы хотите увидеть, что поменялось на Пукете, то я вам рекомендую найти канал Василия, он называется ProPuket, ссылочку я оставлю в описании. У него точно такие же сейчас примерно обзоры идут, можете посмотреть и ну и поностальгировать или погрустить. В общем, подписывайтесь на всех. У всех оставляйте лайки, комментарии. Увидимся. Пока.